Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о лунном затмении, которое произойдет 26 мая в знаке Стрелец. В целом, затмение это нередкое явление для жителей Земли, но затмение всегда привлекают внимание людей, даже тех, кто не интересуется астрологией. В первую очередь это связано с тем, что вот буквально все аспекты на небе, которые активны в момент затмения, они будут проигрываться с большой силой. К тому же именно затмения часто дают возможность реализоваться тем сценарием, которые прописаны в наших натальных картах. Поэтому мы можем связывать определенные поворотные события, которые происходят в нашей жизни именно с тем периодом, когда происходит затмение. Но на самом деле важно понимать, что коридор затмений — это то время, когда мы действительно можем перевернуть нашу жизнь, изменить какие-то важные моменты, которые нас не устраивают, или внедрить те перемены, которые давным-давно назревали. В 2021 году произойдет всего лишь 4 затмения. К примеру, в предыдущем 2020 году было 6 затмений. И сегодня мы с вами поговорим о первом из них о лунном затмении, которое произойдет в знаке Стрелец 26 мая. Можно сказать, что на протяжении всего мая мы уже так или иначе, находимся под влиянием затмения. Но, конечно, чем ближе к дате, тем более интенсивно ощущаются его энергии. Непосредственно 26 мая откроется коридор затмений, и он будет активен до 10 июня. Особенностью этого затмения является то, что оно происходит на оси катастроф. Северный узел соединяется со звездой Альдебаран — а южный узел со звездой Антарис. На самом деле эти звезды известны еще с древних времен. Их э, в то время уже активно использовали на практике и связывали события определенные с этими звездами. Поэтому до нашего времени э, есть огромное количество подтверждений, да, как это работает. Э, в первую очередь эти звезды связаны э, с проблемами на дороге, с транспортом, любым. И поэтому в первую очередь они требуют э, особой аккуратности э, в вопросах перемещения. Если вы относитесь к числу людей, которые когда-то попадали в ДТП, к числу людей, которые очень сомневаются в себе как водители, старайтесь в таком случае в... Вблизи этого затмения, а также в коридоре затмений, быть поаккуратнее. Старайтесь не планировать поездки на большие расстояния. Старайтесь меньше ездить. А только по надобности, только вот в тех случаях, когда это действительно необходимо. В целом, это лунное затмение происходит в мутабельном знаке. И мутабельный знак говорит о своей переменчивой природе. И часто затмения в этом знаке не происходит ярко, а имеют более такую долгосрочную перспективу. То есть ситуация может начать назревать по затмениям, но развиваться она будет длительный период времени и не стремительно. К тому же вблизи этого затмения Меркурий как раз собирается разворачиваться в ретроградное движение. По сути, в день затмения он стационарен. Это тоже вносит свою лепту. Это говорит о том, что с одной стороны мы сможем сфокусироваться на главных для нас темах, которые будут актуальны на протяжении ближайших шести месяцев. Это может касаться вопросов работы, вопросов личных отношений, финансов. Но с другой стороны реализовать это все по-быстрому не получится. Поэтому важно понимать, в первую очередь, суть событий и перемен, которые происходят с вами в этот период. А далее э, они уже будут укореняться в вашу жизнь на протяжении ближайших шести месяцев. При этом управитель этого затмения, диспозитора затмения Юпитер, находится в знаке Рыбы на момент затмения. И это говорит о том, что, во-первых, мы будем эмоционально воспринимать все происходящее в этот период, и к слову, эмоции на самом деле будут вредить. Во-вторых, это дает большую интуицию, и это дает возможность более глубоко понимать те процессы, которые происходят в нашей жизни. В целом, Юпитер в Рыбах дает также такую тенденцию менять свою точку зрения. То есть в этот период вам будет легче отказаться от каких-то стереотипов. В своих убеждениях, если вам эти убеждения вредят, если вы на чем-то зациклились в своей жизни или на ком-то, то это затмение поможет перевести фокус внимания на что-то другое. Сам Юпитер в день затмения делает напряженные аспекты к светилам. Это, во-первых, говорит о гипертрофированном вот отношение к любой ситуации, что все должно быть справедливо, все должно быть правильно. То есть это, с одной стороны, идеализм, и с другой стороны, желание бороться за вот этот свой идеал. Также данный аспект говорит о том, что в целом ряде вопросов нужно будет проявлять активность, напористость. Поэтому, если какие-то шансы выпадают вам в этот период, то старайтесь их использовать. Старайтесь не отказываться от тех возможностей, которые будут возникать в это время. Принимайте активную позицию. Не забываем, что несмотря на то, что данное затмение происходит на Южном Узле, Северный все равно в Близнецах. И это говорит о том, что нам стоит в любой ситуации понимать, для чего мы это делаем. Старайтесь действовать таким образом, чтобы развивать себя, получать новый навык, чтобы договариваться с людьми, контактировать, решать те вопросы, которые давным-давно назрели. На самом деле, данный коридор затмений ⁇ это идеальное время для того, чтобы достичь взаимопонимания. Причем свою точку зрения вы сможете донести в достаточно легкой форме. Не забываем, что в день затмения в знаке близнецы находится соединение Венеры и Меркурия. И это соединение, по сути, будет влиять на нас целый июнь месяц. И это даст нам возможность очень деликатно говорить о том, что нас на самом деле беспокоит. И это хорошее влияние как на сферу личных отношений, так и... Его можно использовать для решения рабочих вопросов. При этом, все-таки, лунное затмение происходит в день полнолуния, а полнолуние всегда дает возможность прояснить какой-то вопрос, извлечь для себя пользу, увидеть результат. Полнолуние в стрельце поможет нам увидеть результат, связанный с бумажными делами, поездками, судебными делами, с теми вопросами, которые имеют отношение к вашему статусу, к вашему положению в обществе. Интересным является также аспект квадратуры от Нептуна к планетам и близнецах. С одной стороны, по сути, планеты в близнецах будут давать возможность увидеть ситуацию такой, какая она есть, осмыслить то, что происходит, осознать. Но с другой стороны, квадратура к Нептуну — это как момент некого разочарования, когда мы... Видим истину, но не сразу готовы это принять, не сразу готовы с этим согласиться. По сути, период с 26 мая по 10 июня идеально подходит для того, чтобы устранить любую недосказанность. Это период, когда туман будет рассеиваться. Если была неопределенность в каких-то вопросах, если вы были в таком подвешенном состоянии, на работе, в личных отношениях, то... В это время вы сможете все увидеть, как есть. И поэтому для многих эти затмения станут тем периодом, когда напрасные ожидания подходят к концу. И поэтому нужно будет принимать решение, что же делать дальше, как жить дальше, куда стоит направлять свои усилия. Марс в трение к Нептуну может давать некую лень, много времени уходит на раскачку, сложно промотивировать себя, сделать что-то сейчас, а не потом. И очень хорошо на таком аспекте визуализировать конечный результат. То есть, по сути, если вы знаете, для чего вы стараетесь, для чего вы это все делаете, то силы на это обязательно найдутся. Также данный аспект может заставить вас отдохнуть, если до этого вы... Просто закрывали глаза на свое здоровье, самочувствие, если вы очень много трудились без отдыха. В таком случае в период затмений вы можете ощущать недомогание, и вам придется снизить темпы. Примечательно, что Сатурн вблизи затмения тоже разворачивался, поэтому он, как и Меркурий, будет стационарным в день затмения. А стационарный Сатурн очень сильный. Как мы знаем, это планета кармы. И он действительно вносит определенные коррективы нашей судьбы. И то, что Сатурн разворачивается вблизи затмения, это, конечно, наделяет его еще большей силой. Поэтому действительно могут происходить те вещи, которые должны произойти и на которые нам сложно повлиять. Интересно, что Сатурн как раз... В июне будет делать точный аспект квадратуру Курану. Это в целом аспект 21 года. Первый раз он проявился в феврале 21 года. Это будет второй раз. И финальный третий раз произойдет в конце года, в декабре месяце. В первую очередь квадратура стационарного Сатурна Курану в день затмения говорит о моменте дестабилизации, когда вот тем Вещи, в которых вы были ранее уверены, на которые вы могли опереться, сейчас уже не являются для вас таковыми. Это аспект перемен, и как раз перемен фундаментальных. Обычно по данному аспекту приходится избавиться от тех моментов, которые уже не работают, которые не приносят пользы, результата, не способствуют вашему развитию. Поэтому, если вы внезапно что-то потеряли вблизи этого затмения, то, скорее всего, вам стоит действительно эту тему оставить и начать все в другом направлении, в направлении, которое поможет вам развиваться. То есть, если, например, произошла потеря работы, то стоит думать не только о поиске новой работы, но и о том, чтобы переквалифицироваться чтобы немножко в другом направлении начать действовать. В этот период могут активно меняться планы, и это нормально, но не забывайте, что все-таки Меркурий ретроградный, и поэтому важно дождаться, пока пройдут затмения, пока развернется Меркурий, и уже вот такие окончательные решения принимать в конце месяца. Хотя по сути июнь подходит для того, чтобы совершать в жизни кардинальные перемены, особенно если обстоятельства сами вас к этому подталкивают. Но если речь идет о долгосрочных планах, которые могут подождать, то э, стоит все-таки этим заниматься уже в конце июня. На кого же сильнее всего повлияет лунное затмение в Стрельце? В первую очередь, конечно же, на Стрельцов. И на представителей знака Близнецы. Независимо от того, или у вас в этих знаках асцендент или солнце, все равно вы будете очень интенсивно ощущать. В целом, если любая планета есть у вас в этих знаках, вы будете уже сильно ощущать это затмение. Но если вы еще и рождены вот в одну из тех дат, которые на экране, то, конечно, затмение проиграется с невероятной силой и оно может распространять свое влияние на ваш целый личный год. Девы и Рыбы затмение будет делать квадратуру к вашим знакам, поэтому по данному затмению могут происходить ситуации, которые заставляют вас действовать, которые вас выбивают из колеи. То есть можно сказать, что данное затмение имеют жесткое воздействие на ваши знаки. И в этот период не стоит себя жалеть, не стоит пытаться как-то избежать неприятных ситуаций. Старайтесь принимать все как есть и смотреть правде в глаза. Овны и львы. Затмение будет воздействовать на вас более мягко, чем на предыдущие знаки. По сути, вы те счастливчики, которые могут извлечь максимум пользы даже от таких сложных затмений. И к тому же э вы сможете даже получить больше, чем изначально планировали, получить даже больше, чем вы рассчитывали получить. Поэтому вблизи данных затмений вам нужно как минимум быть оптимистично настроенными, для того чтобы поверить, что удача выбрала именно вас, и не пропустить эти шансы. Весы и водолеи. Затмение имеет также мягкое воздействие на ваши знаки, как и на овнов и представителей знака Лев. Но при этом вам нужно будет приложить некоторые усилия для того, чтобы этот счастливый случай реализовался. Поэтому, во-первых, будьте внимательны и не упускайте возможности. А во-вторых, будьте готовы к тому, что нужно будет вложить труд. Нужно будет приложить усилия для того, чтобы результат получить и для того, чтобы этот результат закрепить в своей жизни. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы ощущаете приближающееся затмение. Какое у вас настроение, какие события происходят в вашей жизни. Будет очень интересно это почитать. Будем с вами на связи. Пока-пока!